чтобы ребенка не кусали блохи и клопы пока будем бороться с ними уже неделю кусает Сер, серной мазью можно намазывать клопы и блохи боятся серно соль солевой раствор, солевой раствор делайте крепкий солевой раствор или купайте в соленой воде и потом чтобы вот ложился тогда не клопы не блохи кусает а можно еще очень сильный настой ромашки заварите в крутую ромашку пусть нам намажется вот таким раствором и чтобы высохло тогда будут кусать раз в пять меньше Возьмите ромашку пульвилизатор и везде побрызгайте и побрызгайте и пахнуть будет и очень быстро блохи умирают и клопы тоже